четыре курса, который я учился, я был э, в нашем активе. Я был целый год председателем студенческого совета. Был я активным студентом все четыре курса. Учиться было очень хорошо, очень от, отличные знания, э, подход отличный. То есть они знали, э, каждому студенту был от, ну, как бы личный такой подход, уголовное право, уголовный процесс. Гражданское право, гражданский процесс, криминалистику. Криминалистику мне понравилось. Движку закончу по юриспруденции и э, хочу в дальнейшем идти в прокуратуру. Мне очень нравилось уголовное право, уголовный процесс и криминалистика. Любимые преподаватели есть, это Шарафугинова Елена Васильевна, Ширилев Геннадий Васильевич, ну, в принципе, ну, Стрель Вера Валентиновна, конечно. Были очень интересные пары, то есть у нас были не только в аудиториях мы сидели,